чем вас, говорю, и поздравляю. Итак, идем дальше. Что мы не, затя... не затянули? Мы не затянули в новом законодательстве земли. Обалденная вещь. Как нам вас хорошо испробовать, а? Земля в Советском Союзе принадлежала всем жителям этой страны. Законодательно не утверждена по умолчанию ты родился на этой земле. Эта земля твоя. Мы к этому привыкли. Что значит твоя земля? Что значит твоя земля? Когда человек умирает, то он уносит с собой свою землю? Нет. Он в нее приходит. Наша земля ⁇ это наше отношение к окружающим на том месте, где мы росли. Наша земля ⁇ это то, что выражается в отношении к нашим близким, родным, знакомым кулочкам, к тропинкам, к углам домов, к переулкам. К магазинам. К небу. Именно там, где ты живешь. Вот это подразумевается под нашей землей. Это мой мир. Вокруг меня. Мир. Не война, а мир. Это то, что мы с разрослением вспоминаем, как память, и мы когда вспоминаем об этом в памяти, нам становится очень хорошо. И даже то, что в нашем детстве, или там еще в юношестве, или еще в отрасстве, неразделенная любовь, какие-то ссоры с друзьями, даже вплоть до того, что мы носы друг другу разбивали, это проникнуто то, что я называю моя земля, моя страна и мой мир. Это моя память. Это отношение к моей памяти. И мы за это готовы биться. Мы не готовы жить. Мы за это готовы по умолчанию биться насмерть. Мы готовы убить любого, кто влезет в этот наш мир и нарушит эту гармонию. Но один шаг мы еще не делаем. Что мы все должны стать человеками, и тогда некому будет нарушить нашу гармонию. Потому что мы все будем такие. Человеки. Но это маленькое отступление опять в морали нравственности. Возвращаемся на землю, на нашу землю или не нашу. Она считается нашей в юридическом плане. Нет. Территория, да, есть такая. Зафиксирована за Советским Союзом, в границах Советского Союза. Территории РФ нет такой. Не перешла по умолчанию. А как же ей сделать все-таки вся под собственность? Ну, начнем, говорит, потихонечку. Мы сначала вам будем давать это на 50 лет в пользование. Так прошло? Не возмущались? Прокатило? Прокатило. Так, а почему не дергались? А, ну да, у них Советского Союза перешло во владение дома владения. То есть они все, падла, ордера получили. Им ордера, им просто взяли, то есть кто-то построил. И заметьте, вот из вашей башки уже все повылетало. То есть квартиры, дома в Советском Союзе построили, кто-то построил. Не гастарбайтеры, мы сами строили. Наши деды, отцы, там маляры, штукатуры, плотники, каменщики, вот они строили. Им зарплату заплатили за то, что они труд потратили. Заплатили. За материал тем на заводе, кто делал кирпичи, заплатили. Заплатили. Тем, кто копал или делал цемент на заводах, заплатили. Заплатили. Поставку сделали, за это заплатили на железной дороге всем, кто сюда привозил на автомобилях или еще как-то. Заплатили. Вы каким-то образом или кто-то другие, которые все в одном месте стянули, кирпич, цемент, балки, сварочные аппараты, металлические пруты, вот им заплатили за эту поставку? Заплатили. Работа была сделана? Заплатили? Заплатили. Дом стоит? Оплаченный. Все теплотрассы, водоводы которые построены были за это, заплатили, заплатили. Всем, всем. Товар оплачен? Оплачен. Работа оплачена? Оплачена. Тебе ключи дали? Дали. Ордер выдали? Выдали. Так какого хрена вы, блин, годами, десятилетиями оплачиваете коммунальные услуги? Вы что, дебилы? Ну с чего вы все это оплачете? Ах, электричество. Блин, смотрите трансляции раньше, там все сказано уже. За электричество и за газ. Там все уже оплачено. Потому что реке деньги не нужны. На гидроэлектростанциях. Атому деньги не нужны. Проводам которые Советского Союза переносят электричество. Деньги не нужны. Деньги нужны только тем людям, которые делают замену прорванной трубы, сворованного провода. Но это конкретно тогда, когда это происходит. Ну не будьте вы дебилами, вы не на автомате живете в этой жизни. Поэтому если трубу прорвало, эта самая чертовая управляющая компания должна всему дому сказать, если это к, вашей, к вашему дому труба шла, что ребята, нам надо заменить трубу. Стоимость такая-то, стоимость работ такая-то. Вы уж скиньтесь деньгами, а мы сейчас заменим. Вот и все, вот и вся работа и весь оплаченный труд. Нет, вы, блядь, целенаправленно каждый месяц платите квартплата, капитальный ремонт, квартплата, капитальный ремонт. Все растет и растет в ценах. Твари, блин, вода такая же течет, такая же. По тому же крану, по тому же крану, тем же самым насосом, тем же самым... Цена откуда? На электричество? Ну так и за электричество то тот же самый гидроагрегат, построенный в Красноярске, там от Ленинградского завода, как стояла турбина, она уже 50 лет работает. Вода позолотела, что ли? Провода вы сделали не из меди, то есть Советского Союза, которые висели, так и висят. Нет, вы сделали из золота провода, что ли? Вы когда перестанете дебилами быть, а? Вернемся опять к земле маленькое отступление, ребята, за все заплачено, если вот по дому говорить, да. Если кому-то более интересно, смотрите мои трансляции раньше там. Вот именно вот на этом канале на Эквилитер. Подписывайтесь. Ну хотя бы здесь-то не будьте дебилами. Подпишитесь, подписаться-то можете, да. Зашли на канал, там написано, подписаться на канал. На аналы вы везде подписывайтесь, на канал не можете ну ладно идем дальше так схему земля что происходит сейчас в городе москва Собянин сказал мы все пятиэтажки снесем вы что думаете только там что ли так? пробный шарик ну то есть жить негде надо строить большие дома, а там пятиэтажки, ну, как бы, ну, надо поставить такую там... Думаете, это причина? Нет. Вам опять закваску кинули, чтобы народ подумал так, так, а пока вы это снесете и построите, где гарантия, что вы нам там квартиры снова дадите, а вторая гарантия, где нам жить до того момента, как вы это снова построите. Ребята... Вы забыли, что вы живете в хрущевках, построенные Советским Союзом. И у этого государства прав на эти хрущевки нету. нет у них прав. Не было передачи жилфонда во всей стране, которая называлась Советский Союз. Не было передачи прав этого жилфонда новой федерации российской. Поэтому была приватизация потом, чтобы вас обмануть что это как бы вам дали и снова права на все, незаконно, заметьте. Потому что вам все это выдано и так бесплатно. Вы и так владельцы своих квартир и так были. Вы и есть и продолжаете это быть бесплатными владельцами домов, которые вам выдали в Советском Союзе. Нет. Вас подняли за ноздри и сказали, давай-ка еще раз утвердим твое право на эту квартиру. Давай ты сделаешь приватизацию, потому что ну без приватизации ты по документам не оформишь ни куплю, ни продажу. А ты говоришь, так я если не собираюсь продавать, я вообще-то жру здесь. Они говорят, ну а вдруг, а вот потом детям перейдет, а? А вдруг они захотят продать? А вдруг у нас какие-то вот законодательные акты появятся? А если ты этого не сделал, приватизацию, то тебя мы можем отнять. Вы, сволочи, можете отнять только именно тогда, когда я сделал приватизацию. Потому что помимо штампа, прописки, еще появляется штамп регистрации. То есть зарегистрирован. Синяя печать такая. Бах! Право прописки дает мне право на жилье по умолчанию. А право регистрации это всего лишь приватизация. Говорят, ну, квартиру не продашь. Но я уже подсказал некоторым. Ребятки, чтобы продать квартиру, можно обойтись без вот этой приватизации. Просто договориться с кем-нибудь, кто хочет купить квартиру, сказать так, я тебя прописываю, а сам выписываюсь. Ну, с маленьким но чтобы ты меня не обманул, ты денежки положишь в сейф, в банк, на двоих человек под ключ. То есть только тогда, когда я выпишусь, у меня уже на руках будет бумажка, что это право забирать деньги, есть только у меня, а не у тебя. И все. И новый владелец. Но есть здесь одно маленькое но. Ордер, выданный Советским Союзом, ты не можешь переписать, потому что Советского Союза нет. И опять упираемся рогом в эту российскую приватизацию. Но это, как говорится, закваска. Мы найдем выход. Мы прокопаем это законодательство. Найдем. Мы все вернем вспять. Вопрос, а зачем? А что это вы тут делаете-то? Зачем? Потому что право приватизации Российской Федерации сделало вас никем и звать вас никак. Вы стали гражданами, вы стали физическими лицами, но вы перестали быть человеками вас это право отняли право запрета референдумов лишили вас последнего права честно выбирать потому что вы никого не выбираете из себя вам уже подставляют болванчиков которым говорят вы их будете выбирать вот из них то есть как говорится а можно всех показать это проститутки которые уже стоят на дороге. И у вас нет выбора, потому что нормальные девушки, они спят там со своими мужьями, парнями, а это проститутки. И даже если вы попросите, а можно всех посмотреть, вы все равно выберете одну из проституток. Вот вы сейчас в этом положении. Поэтому орать мне не надо о свободе выбора через... Выборность. То есть то, что вы кидаете куда-то, там и голосуете за мэров, подмеров, президентов. Президентов. Ну, понятно, да, Тимая. И вдруг кто-то догадался. Говорит, слушай, а мы же вот под 50 лет этим дебилам даем землю, ведь они же проглатывают, проглатывают. А мы давай-ка попробуем, как будто мы вот на Дальнем Востоке даем, бах, собственность. Он, он, тот говорит, слушай, стоп, стоп, стоп у нас у самих нету этого права собственности, Советский Союз не отдал нам эту землю. Он говорит, ну и что? Мы попробуем. Вот как будто бы раз так широко плеча, так гектар бесплатно! Может, проглотят? Проглотили. Но если проглотили там, то и здесь проглотит Москва. Мы сносим все старые строения, сделанные Хрущевым, Брежневым, там, при Брежне, вернее, при Хрущеве, при Сталине, при всех. Мы их тихонечко сносим и строим новые. Дома. Ну, классно же, да? Зато большие, высокие. С одним маленьким, но. Это будет называться арендное жилье. Бинго! Арендное жилье. Вашим детям не суждено иметь свою квартиру. И тем детям детей тоже не суждено, потому что вы дебилы. А редное жилье будет везде. Потихонечку у вас будет это изматься через судебных приставов, через подкопки всякие, тыры-пыры. Это вы сами, твари, будете у себя же и отбирать. Потому что там, там, за стеной, в Кремлевской, там придумывают законы, которые вы сами и выполняете. Это именно ваши сограждане вашего города, поселка и села придут к вам и, используя вот этот закон, будут отбирать у вас ваши квартиры. Потом их переделать под жилой фонд арендного жилья. И вас же самих вам будут сдавать на вечное пользование ваши же квартиры. Вот и все. Это ваш удел. Потому что, если вы твари, ваш удел такой скоты. Жить по-скотски, снимая на своей земле вечное проживание, дорогие мигранты Российской Федерации. Я вас удивил, да? Арендное жилье. Да, вы за этим не следите. Нафиг вам нужна эта политика? Вы за этим так, ну, сдалека смотрите. Ну, ну да, что-то начали там шумиху про это арендное жилье. Нет, ребята, это не шумиха. Теперь все, что строится, уходит только в жилфонд арендной продажи. И очень скоро можете вспомнить, что я был предвидец. Вам вот так скажут. Мы убираем ипотеку. Все, ипотечное жилье закрывается. Мы убираем кредиты поджил фонд. То есть вы не можете теперь взять кредит, чтобы купить квартиру, потому что не будет больше продаж квартир. Мы убираем... Да, вам так мило будет сердцу эта фраза. Мы убираем коммунальные платежи за воду, за свет, за газ. Мы все это убираем ради вас потому что весь жилфонд перейдет в аренду и вам скажут на всю жизнь ты просто сейчас занимать апартаменты там уже все есть плита газ вода все есть просто мы тебе назначаем вот такую сумму арендной платы в месяц или в год и тебе ничего не надо покупать даже волноваться не надо чтобы купить квартиру и быть там владельцем этой квартиры. Нафиг она тебе нужна? Ты же все равно целую жизнь, блин, вот ну, так-то бы платил там коммунальные услуги. Ты же все равно платишь коммунальные услуги. То есть и достаточно много. А так будешь просто платить за аренду жилья. И все. И все. Замети все. И больше ничего не будет. Только арендное жилье. И все. Ну, правда, многовато, да? Да. Большая стоимость. Но но житье хватает. С голоду не сдохнешь. Но у тебя больше никогда не будет прав собственности. А как это сделать? Да обыкновенно. Землю перевести в право собственности физических лиц. А как это сделать? А просто надо сначала провести приватизацию, сделать ее бесконечной. Бесконечной. А потом... Право государства, право на землю отдать в частные руки. А тем, кому отдали в частные руки, они будут позволять строительным компаниям строить там дома, только арендного жилья. И поэтому достаточно просто-напросто быть супермагнатом, владельцем, который землю просто будет раздавать. Право раздачи земли. И все. Ну, право и забирать эту землю. Но сначала право на землю не дает право забрать то, что на ней стоит. Поэтому это надо все снести и РФИ отстроить заново новые дома, но с учетом того, что это только арендные дома. Так что ваш удел не завиден, ребята. Если вы пойдете дальше этим же путем взгляда на жизнь. Вы обречены. Может быть, вы еще не обречены, но ваши дети точно. Точно. Потому что господин Трамп, он свои обязательства выполнит, рано или поздно. А вот господин Путин ничего не сможет сделать, потому что строить станки, это, как говорится, не лозунги кидать. Или говорит, что у нас все нормально, у нас все время повышение рождаемости, правда, по миллиону в год умирает. Ну, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ничего, ну, ладно, я думаю, вот на сегодня хватит этих социальных законов, всякого-то, да, вот этих вот, вот этой гадости всей законодательной базы, я вам сейчас подкину, да, я сначала должен сейчас объяснить, а почему я вам не озвучиваю? Ведь вы же понимаете, если я вот такие вот вещи говорю, да, то значит у меня есть свой план. Как у Сталина. Сталин есть план? Еще какой. Дыхнем? Конечно, есть план. Называется эквилитор. И почему я его не назвучиваю? Заметьте, очень много, вы даже не представляете, сколько много народу уже мне орет, «Фримен, дай хлеба, озвучивай полностью, уже хорош, уже пора». Нет, ребятки, не пора. Я это жду момента, когда Трамп выполнит свои обязательства, чтобы, сука, вы осознали на себе, кто вы есть, и чё вы тут делаете? До какой степени именно вы своим безразличием, своим, я не знаю, как это назвать, по уительством к этой стране, к вашим согражданам, пускай они те же быдлы, но вы каждый из вас усилил это быдло массу. Именно вы своим молчаливым согласием привели к тому, что новое поколение вырастает дебилами, полными. ЕГЭ. Которые не то что... Да слава богу, что они не знают истории, но они, сука, не знают, как чертить Никто из них никогда не придумает станка, на котором будут делаться гайки и болтики. Никто из них уже никогда. Это мы еще можем вернуться и что-то в своей голове накопать, то, что пришло к нам из Советского Союза. Они уже нет. То есть вы понимаете, у меня претензия уже не к молодому поколению, а к нам нашему поколению ваш интуитив какой-то капкам то есть они намного умнее нас в нашем возрасте но они намного до да, раскрепощений но в каких условиях они живут они же дебилы то есть им хочется быть умными Хочется. Но как, если ЕГЭ? Если у тебя целенаправленно учат не пониманию мира, а выбирать ответы. А если ответа нету? Это же надо мозг включать. Надо надо же не 15 секунд тогда ролик смотреть, а вот целый час я буду вот этого дебила слушать тоже. Он меня дебилом обзывает, и я его буду смотреть. А вот что, вот такой, да? Вы даже не представляете степень моей благодарности, кто досмотрел до этого момента. То есть вас еще если вы это все смотрите, если вы это рассуждаете, значит, у вас есть разум. Если вы себе задаете такие же вопросы, на которые я вас обзываю дебилом, значит, еще не все потеряно. Значит, есть шанс что вы однажды и дослушайте до того, как я буду рассказывать механизм эквилитера. Бескровный механизм. И вы должны четко соображать. По одной простой причине. Потому что эти твари наверху, если они узнают про этот механизм, то тогда у нас вообще даже не будет надежды. Не то, что самого механизма, а даже надежды не будет по нему пройти. Поэтому я буду идти мелкими шагами. А вы наберитесь терпения. Я сейчас хотел дальше вас затянуть в эту кроличью нору и немножечко приоткрыть солнце. И немножечко показать тот клочок неба, который возможен А почему? А потому что затмение закончилось. Так что оставайтесь в своем сумеречном мире. Пока. До следующей трансляции. И как всегда пообещаю, я очень скоро ее сделаю. А вы варитесь в этом говне сами. А вот те, кто в этом говне будет вариться и задавать вопросы... Ну, милости прошу всегда. Тот, кто найдет дорогу ко мне достучаться, ну, вот и ответы. Вы начали действовать. А если вам нахер это ничего не надо, то я вас туда и посылаю. Ну, посмотрели вы, потратили время, я вам сказал спасибо. Вы мне сказали, пошел ты на. Вот и все, и разошлись. Как говорится, дебилы, ай Не забывайте нотки пидористи тогда, когда вы считаете себя российскими гражданами. Я надеюсь, что вы все-таки однажды вернетесь оттуда. Потому что я бьюсь за ваши души, ненавидя ваши тела и то, что находится сейчас в этих телах. Но вы все равно все, абсолютно все, придете в эквилитор. Рано или поздно. Те, кто придет раньше, я, знаете, могу. Сегодня, да, я немножечко все-таки приоткрою. Играя на ваших низменных чувствах, я могу сказать всем, абсолютно каждому, те, кто самые первые сделают запросы в эквилитор, и будут в районе порядка, там, где-то 200-300 тысяч человек, каждый из них, каждый из них до момента уничтожения на этой планете всех денег и денежной массы будут миллиардерами, не миллионерами, еще раз. То есть это не одна цифра и 6 ноликов, это одна цифра и 9 ноликов. Я говорю это... Может, даже не про рубли. Это я гарантирую. Это неизбежно согласно механизма эквилитора. Поэтому вот вам маленькое... Ну, самое, как говорится, вот, вот в данном состоянии, находясь в этой стране, с этой массой. Я же знаю, что вы сейчас больше всего любите. Мани-мани-мани-мани, мани-мани, мани-мани, мани-мани-мани-мани. Поэтому подписывайтесь на канал и ожидайте следующей трансляции. А вот тогда, когда те, которые будут входить первые в эквилитор, и заработав миллиарды, я их заставлю, эти миллиарды, употребить на то, чтобы сделать бесплатную еду, что предусмотрено в механизме Эквилитр, бескровно. На каждого из вас вот эту всю будломассу. Я посмотрю, как вы удержитесь, когда Трамп вас заставит жрать свои портки. Я умею ждать. Потому что проект свой я придумал еще только в девяносто первом году. Я умею ждать, потому что в будущем этот проект уже свершился, и я это знаю, и знаю как, когда и где. Но во временном промежутке я не могу этого сказать по одной простой причине, потому что сказав это, я это обреку на несвершение. Прислушайтесь к себе. Я говорю вам здесь истину. Я вас пытаюсь обмануть. Или вы сами, а что это тут, а? вы делаете? Всем доброй ночи. До следующей трансляции.